Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня мы с вами поговорим о суверенитете. Просто сегодня очень много политиков рассуждают о чем не попаде. И вот здесь просто два варианта. Либо люди не понимают, о чем говорят, либо просто они как раз вот из лагеря тех, кто эту систему нам ограбления и строит. Третьего варианта тут я не вижу. Либо, говорю, они просто не при делах не понимают, либо они сами строят эту систему, то есть, как бы при делах. Но, ну, может, не при всех, но, но строители ограбления грабят нас с вами. Вот. Почему так важен суверенитет? Ну, давайте я вам снова повторюсь об экономике. Не то, что нам говорят, вот это ограбление, вот эта экономика. Нет. То, что должно быть, та экономика, какая она должна быть. Экономика – это баланс, в первую очередь. Я уже говорил, как вот верстается бюджет. Он не с налогов верстается. Представляете, страна, у которой есть свой печатный столбик. То есть все, что нужно сделать, это просто сверстать бюджет. То есть нужна дорога. Вот мы в первую очередь что делаем. Соответственно, смету составляем. Дом нужен, опять смета и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы эти сметы потом складываем, из них верстаем бюджет. Все. И потом под него, соответственно, туда входит все. Расходы армия социальные какие-то услуги матери одиночки ну вот все все все туда верстается все вкладывается это все услуги это все готовые товары это производство это сколько надо заводов сколько нам чего надо это все туда верстается вот, в этот бюджет сметы все эти соответственно вычисляются складываются верстается бюджет и потом под этот бюджет соответственно сколько нам нужно резаной бумаги все потом оно в Минфин утверждается Печатается резный, ну, печатный станок, госзнак, печатается, соответственно, резная бумага и начинаются вот эти товары, услуги, все, начинается все это реализовываться. Это не пузыри, это все под реальность. Все под реальность. Вот. Если вдруг становится много, скажем, этой резаной бумаги, ну, вот здесь вступает как раз опять Мюнфин как регулятор. Он изымает из оборота лишнее. Понадобится снова, пустит в оборот. Вот и все. Вот так все это работает. Обычный баланс. Это больше похоже на бухгалтерию. А теперь смотрите. Где-то вы знаете такую страну, которая бы вот так вот печатали, разрешили бы печатать вот так деньги? Нет. Я знаю только один пример. У нас тут был, ну, может быть, их было несколько. Я вот просто навскидку вспоминаю только Калионы. Калионы человек ввел в деревню Калионова и, соответственно, вытащил деревню из разрухи и бедноты за уш. И что сделали? Уголовное дело, все изъяли, все материалы, все клеоны, все изъяли. Ай-яй-яй, нельзя, по рукам, по рукам. Вот так все работает в этом государстве. Ну, во всех государствах, которые я знаю, которые мне знакомы, чтобы где-то что-то печаталось. Потому что, если кто-то начнет вот так вот печатать свои деньги, у него появится суверенитет, да, и он начнет печатать свои деньги, соответственно, он поднимет экономику, потому что, ну, это, это элементарно, это просто настолько элементарная вещь, что она вот не по зубам тому же Делягину. Либо он из лагеря тех, кто как раз ограбляет население. За ограбление, потому что иного он не говорит. И вот поэтому я говорю, люди, отстаньте от Путина. Не потому, что он хороший, а потому что он сам о себе говорит, кто он есть. Он же говорит, я пахал как раб на галерах, он просто раб шестерка, он никто. В данном отношении. Вот. Он раб на галерах, на чужих галерах, да, он пашет на чужих галерах. Суверенитета в России нет, он не суверенен. Он не защитит ни Россию, ни Конституцию, ничего он не защитит, потому что суверенитета у России нет. И те страны, которые мне известны, у них тоже нет суверенитета. Есть только люди, интернационалисты, для которых нет границ. Это хозяева денег, которые, которым на все болезни, на всякие вот эти модные им плевать. Они в любую страну могут в любое время приехать спокойно. Их никто нигде не задержит, ни в каком карантине. Вот и все. Вот так все вот сегодняшний работает. Поэтому, когда вы кого-то слушаете, пойдем туда, пойдем сюда, давай проголосуем. Ребята, суверенитет. Нет суверенитета забудьте. Пока вы не получите суверенитет, а суверенитет это то, что вы можете включить станок, напечатать сколько угодно госзнаков, тех самых резанных номинальных денег, так называемых, и, соответственно, поднять страну, экономику из разрухи. Потому что вот эти самые резные бумаги, она как раз включит весь бизнес, все производство товаров, какое необходимо, все, что нужно, все построится, все дороги. Люди у нас есть. Ресурсов у нас просто завались. У нас, блин, от мирового, если статистикам верить, 40% да, от мирового вот этого запаса любых редкоземельных металлов, вот любых, это все у нас есть. А лесов, а воды пресной, все есть. И люди есть, все есть. Нет только резанной бумаги, которую надо напечатать. Поэтому говорю, пока вы, люди, не поумнеете, пока вы не поймете, что главное суверенитет, пока вы не услышите тех, кто начнет про это говорить, то, повторяю, вот вам на призывных участках делать просто нечего. И можете ходить, можете играть в эти чужие игры. Пожалуйста, забавляйтесь, ваш выбор но я пока таких людей, которые говорили бы то, до чего я сам дошел своему, я таких не вижу, поэтому в эти игры я не играю. Ну что ж, автономный, благодарю за внимание. До следующего раза.